Хреновуха по-быстрому. Это обычная настойка на хрене с лимоном. Ее можно приготовить из хорошего дистиллята или качественного магазина водки. И все это после наставления превратится в мягкий благородный напиток с тонким послевкусием. У него хороший аромат. И приятное такое жгучее послевкусие. Готовится довольно быстро, в течение недели. Но следует учесть, что первый месяц органолепика-напитка очень сильна. Потом она нивелируется и после 3-4 месяцев начинает постепенно портиться. Является отлично аперитивом перед какой-нибудь мясной закуской. А также сильным профилактическим средством против простудных заболеваний. Как делается? Смотрим.